Добрый день еще раз всем. Меня зовут Анжелика Аравина. Я эксперт в был нас. Всю жизнь я занимаюсь спортом, танцами, веду активный образ жизни. У меня муж профессиональный спортсмен. У нас есть свой Центр боевых искусств, руководителем которого я являюсь. Ну и, конечно же, тема спортивного питания мне близка. Но сегодня мы поговорим о том, а только ли спортсменам необходимо спортивное питание. В чем отличие продуктов обычной линейки от спортивной? И можно ли принимать продукты спортивной линейки обычным людям и зачем? Так, вот, когда буду переключать слайды, буду немножко тормозить. Сразу отвечу на вопрос, что, конечно же, можно и даже нужно людям не спортивным принимать продукты э, линейки спорт. Если сказать общими словами, то, конечно же, всем хочется как можно дольше оставаться молодыми, здоровыми, активными, энергичными, иметь этот максимум энергии, все успевать, чтобы возраст, который у нас на лице да, или снаружи, он отличался от нашего внутреннего состояния, вот это ощущение молодости, бодрости. Ну и, конечно же, все это расширяет наши физиологические возможности. Здесь я бы выделила таких три постулата или три кита здоровья. Это движение. Не зря говорят, что движение ⁇ это жизнь. И чем старше мы, тем это для нас становится наиболее актуально. Второе ⁇ это сбалансированное питание плюс насыщение организма витаминами, минералами, макро-микронутриентами. Все это мы получаем через биологически активные добавки. Ну и, конечно же, питевой режим, куда без него. Есть еще много других факторов, например, такие как влияние экологической обстановки на людей, регулярное очищение организма и другие. Но если соблюдать хотя бы вот эти три постулата, то можно оставаться здоровыми гораздо дольше. Ну да, еще, конечно, немаловажный фактор, который сейчас все чаще а, отмечают, это здоровый сон. То есть ему сейчас тоже уделяется достаточно большое внимание. Ну и так, давайте для начала мы посмотрим, какие же есть преимущества у спортивной линейки. Сибириан нас напомню, у нас является является официальным партнером Олимпийского комитета России в области инноваций. И явно, что уже один этот факт говорит о качестве и безопасности спортивной линейки. Потому что, вы знаете, к питанию, витаминизации спортсменов, особенно профессиональных спортсменов, предъявляются очень высокие требования. А значит, и наш продукт этим требованиям соответствует. Не зря в каких-то спортивных, у профессиональных спортсменов или в спортивных командах есть даже отдельная должность, где человек занимается именно регуляцией спортивного питания, соотношением витаминов, минералов и макро-микронутриентов. Поэтому очень важный вопрос. И, конечно, когда наша компания стала официальным партнером, это говорит о многом. Это говорит и о качестве, и о безопасности продукта, и о его высоком уровне. Качество и эффективность. Сейчас, секундочку, я подвину, чтобы слайд видеть. Качество и эффективность это наши главные приоритеты. И, конечно, это лучшие поставщики со всего мира. Это собственное производство. И вся продукция у нас изготавливается на собственном производстве. Имеет наше производство. Международные стандарты, сертифицировано по международным стандартам. У нас максимально натуральный продукт без вредных добавок и веществ и пальмового масла. Очень качественный и максимально натуральный продукт. Вы скажете, что он не может быть дешевым. Ну, конечно, вы будете правы, но у нас за счет того, что сложились долгосрочные партнерские отношения с производителями высококачественного сырья, за счет больших объемов производства, напомню, что наша продукция покупается в 65 странах мира, и за счет собственного производства еще одним из преимуществ нашего продукта становится соотношение цена и качество. И продукты спортивной линейки высокого качества можно купить по приемлемой цене. А теперь давайте посмотрим, что у нас есть в линейке а, раздела «Спорт», что и зачем мы можем применять, да, даже если мы не являемся профессиональными спортсменами, и даже если мы ну, совсем не занимаемся спортом, ведем малоактивный образ жизни и, или лежим на диване просто. Сейчас мы а, переключимся с вами на сайт. Нам надо сейчас... Секундочку, чтобы перестроиться, чтобы я нашла, где наши слайды переключаются. Так, это мы прекращаем. И здесь мы открываем наш сайт. И вот смотрим, что у нас на сайте есть разные разделы, и среди них есть раздел «Спорт». Посмотрите, здесь у нас есть два как бы подраздела. Это категории продуктов и спортивные цели. Конечно, например, восстановление суставов связок, это может не только к спортивным целям относиться. То же самое мы можем про мышцы сказать и про струнную фигуру. Да, но вы можете посмотреть, что здесь есть вот такие разделы, которые, они, в принципе, подходят и не спортсменам. Но нам сегодня нужна вот эта категория продуктов. Первая строка у нас «Медведева лайк like и это новая строка, которая добавилась. Вы знаете, что амбассадором нашей компании стала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Евгения Медведева. И это раздел, где она рекомендует наши продукты, те, которые она уже попробовала. И сможете увидеть, что там как раз совсем скоро появятся у нас два новых комплекта в красивой упаковке с фото Евгения, где именно она рекомендует эти продукты. Но нам, опять же, сегодня нужны будут вот эти три строки – протеины, аминокислоты и специальные формулы. И говорить мы будем о них, потому что это основные категории продуктов раздела «Спорт». Скажу одно важное отличие продуктов линейки спорт от обычных продуктов из раздела здоровья. Но это, конечно же, дозировки. И в спортивной линейке дозировки гораздо выше. Но это понятно, потому что спортсмены у нас что больше тратят сил, больше энергии, чем мы. И, соответственно, на восстановление их там организма, мышц всех частей организма, которые у них задействованы максимально причем, им нужны вот эти максимальные дозировки, чтобы хорошо восстановиться и быстро, главное. А чем это хорошо для нас, вот для обычных людей, не спортсменов, тем, что мы можем эти дозировки варьировать. И вы знаете, что у нас в обычном, например, разделе здоровья это дозировки профилактические, когда мы их увеличиваем, они могут становиться терапевтически. Так вот, продукты спортивной линейки, они уже с высокими дозировками. И сейчас мы с вами опять переключаемся на слайды. Еще секундочку нам надо. Так, и возвращаемся к нашим слайдам. Начинаем мы с вами с раздела аминокислоты. Что это такое, с чем и зачем его едят? Давайте посмотрим наши конкретные продукты. Первый у нас из раздела аминокислот – это L-аргинин. Это условно незаменимая аминокислота. Что это значит? Аргинин, естественно, синтезируется в теле здорового человека. Но в детстве, при некоторых болезнях организма уже в более зрелом возрасте, организм не вырабатывает ее в достаточном количестве. И поэтому эта кислота, аминокислота, называется условно незаменимой. Элиаргенин это важнейшая аминокислота, которая необходима нашему организму. Ну и с какой же целью можно принимать людям, которые не занимаются спортом или не активно занимаются спортом, и даже тем, кто просто лежит на диване. Ну, во-первых, людям с нарушением кровообращения, поскольку элеаргинин улучшает функциональные системы кровообращения, улучшает состояние людей с ишемической болезнью сердца, сокращает приступы стенокардии, и снижает риск развития тромбоза. То есть если люди с нарушением кровообращения или коронарной недостаточностью, вот для них этот продукт. С целью регуляции артериального давления, потому что он хорошо у нас снижает как верхнее, так и нижнее давление. Сейчас, секундочку я... Так. Дальше. При диабете второго типа у эль большая способность к восстановлению контроля над уровнем глюкозы. и аргинин регулирует количество сахара в крови и стимулирует выработку глюкозы. Еще эль очень полезен и показан людям с тревожным состоянием, поскольку эль помогает устранить тревогу, вызванную стрессом, и улучшает настроение. Также увеличивает кровоток в органах малого таза. Это значит, что аллергенин можно принимать для повышения либида и фертильности. Фертильность это способность к зачатию у обоих партнеров. Особенно аллергенин рекомендуется мужчинам, поскольку семенная жидкость на 80% состоит из этого белкового строительного материала. И дефицит может приводить к бесплодию. А аргенин как раз способствует увеличению производства сперматозоидов и улучшает их качество. И не случайно у нас элергинин есть в составе нашего, нашей новинки Куба 3D Мэнс Кубе. Также он немаловажен для женщин, потому что элергинин это средство для борьбы с лишним весом. И лекарство от старения. Аминокислота стимулирует выработку коллагена, значит, кожа, волосы. А у кого есть проблемы с этим, пожалуйста, вам элергинин и все у вас будет здоровым. Также аминокислота стимулирует омоложение организма, поскольку она участвует в процессах естественного очищения организма от токсинов и продуктов клеточного распада. И, например, элергинин у нас содержится в эксфолианте для очищения пор экспиральта платинум, а аргинин в сыворотке и креме для кожи вокруг глаз линейки спиральта биомель Но, наверное, они там оказались не случайно, да? поскольку вот, выводит, очищает организм, все это выводит, поэтому в таких продуктах элергинин и оказался. А поскольку аминокислота способствует заживлению тканей и очень хорошо заживляет, то вы его можете также найти в составе восстанавливающего геля с пантенолом. Кому еще нужен аллергинин? У кого низкий иммунитет? Аргенин повышает способность иммунной системы противостоять вирусам и микробам. Он нужен людям пожилого возраста, поскольку в связи с возрастными изменениями и болезнями у них происходит вот этот дефицит аллергенина. Также он нужен людям физического труда или у кого повышенные нагрузки. Ну вот мужчины, да, в основном, если у кого-то такая... Работа тяжелая физическая. Рекомендуется также при заболеваниях почек, при заболеваниях легких, например, астматический бронхит или муковисцитоз, при патологии желудочно-кишечного тракта, например, таких как цироз печени, гипотоз, энтероколит. Эльаргинин рекомендуется принимать за час до приема пищи или через час после еды. Еще важный момент, что аргинин несовместим с жирной пищей. Поэтому, если у вас в рационе есть жирные блюда или вы что-то съели жирное, то эту аминокислоту можно принимать только через 3-5 часов после их употребления. Ну, после употребления этого жирного продукта или жирной пищи. И рекомендуется запивать стаканом воды. Ну и, конечно же, сразу скажу, что все, о чем я буду говорить... Мы рассматриваем с вами как монопродукт, но все эти продукты для их еще большего, скажем так, влияния или оказания действия на наш организм, конечно же, лучше принимать в комплексе. И в зависимости от проблемы тот или иной продукт включается в тот или иной комплекс. Следующий у нас продукт – это комплекс аминокислот BCAA. БЦАА это комплекс из трех незаменимых аминокислот. Какие это? Это лейцин, это излейцин и это валин. Три аминокислоты. Эти кислоты не синтезируются в организме, они поступают к нам извне, с продуктами, с пищей, ну или с биологически активными добавками. Конечно же, в первую очередь эти аминокислоты нужны спортсменам, ну, поскольку у них во время тренировок мышцы повреждаются, разрушаются, где-то рвутся, и с помощью э, вот, аминокислот БЦАА они как раз вот эту мышечную ткань и сохраняют. Но БЦАА рекомендуется также принимать и пожилым людям, поскольку с возрастом у них замедляется обмен веществ, уменьшается процесс усвоения белка, а с помощью ВЦАА организм усваивает белок, который поступает в пищей, гораздо больше и лучше. Поэтому вот людям пожилого возраста очень рекомендовано. Также рекомендуется людям с повышенной физической нагрузкой. Но опять же мы говорим, например, о мужчинах, которые на какой-то работе, где тяжелый физический труд у них. Нужен им... Поскольку БЦА повышает выносливость и уменьшает как раз боль в мышцах, БЦАА включает в программы похудения, потому что BCAA, вернее БЦАА сам стимулирует выработку лептина, гормона сытости. Этот гормон синтезируется жировой тканью, и когда человек худеет, количество лептина сокращается, обменные процессы замедляются, аппетит повышается. А БЦА она как бы обманывает мозг и организм думает, что объем пищи не изменился, и поэтому вот это ощущение чувства голода его нет. Еще раз скажу, что, конечно же, БЦА с целью похудения лучше включать вот в программу похудения, а не как монопродукт использовать. БЦА у нас есть двух видов: он есть в капсулах и есть в порошке. Ну, считается, что в капсулах он усваивается немного лучше. Но из-за того, что в одной капсуле небольшое содержание аминокислот, их надо принимать сразу несколько штук для того, чтобы вот суточную дозировку. Не всем удобно глотать столько много капсул, поэтому вот есть альтернатива порошок. Ну и потом, например, если где-то, удобно с собой брать пакетик, разводить. И ну, здесь уже, наверное, момент просто удобства. Чтобы не таскать банку с капсулами, можно взять один пакетик порошочка. Так, следующий у нас с вами продукт – это хромлипаза. Хромлипаза – это активатор энергии. И она у нас нормализует выработку инсулина, нормализует уровень глюкозы в крови. И благодаря этому уменьшается чувство голода и пропадает тяга к сладкому. Поэтому хромлепаза рекомендуется тем, кто хочет отладить свой углеводный обмен, снизить аппетит и стабилизировать вес. Но хромлепаза еще препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний и регулирует уровень холестерина в крови. Рекомендуется хромлепаза также для людей с симптомами диабета. И опять же, не случайно у нас хромлепаза входит в комплекс глюкобокс. За счет того, что в хромлепазе есть экстракт мамордики и элеутерокока, рекомендуется включать в очистительные, потому что улучшает выведение токсинов, и восстановительные программы, потому что усиливает общую сопротивляемость организма, замедляет воспалительные процессы, способствует повышению Иммунитета, повышает выносливость организма, и, кстати, не только физическую, но и мозговую. Поэтому вот хромлипаза за счет включения этих компонентов, этих экстрактов, мы включаем вот в эти программы очистительную и восстановительную. И также хромлипазу очень рекомендуется для людей старшего возраста, потому что с возрастом мышцы ослабевают, а жировые отложения – что делают? Растут. И здесь, конечно же, хромлипаза. Но здесь рекомендуется для достижения максимального эффекта хромлипазу принимать в больших дозировках, чем профилактически. То есть дозировку даже вот спортивной хромлипазы можно спокойно увеличивать для людей старшего возраста. Ну и у нас пошла линейка основных продуктов. Один из них – это Л-карнитин. Л-карнитин – это одна из заменимых кислот. Ее синтез происходит в печени и почках при участии других аминокислот. И для ее выработки требуется достаточное количество витаминов группы С и В и железа. После 40 лет синтез Л-карнитина организмом замедляется. Поэтому сразу понятно, что всем, кому за 40, то вот, пожалуйста... Л-карнитин. Главная функция Л-карнитина – это ускорение процесса жиросжигания в процессе физических упражнений. То есть не просто вот так сам по себе работает, а именно в процессе физических упражнений. Он также способствует повышению выносливости и стабилизирует обмен глюкозы и инсулина эль карнитин не является сам по себе жиросжигателем. Ну вот если сказать просто, L-карнитин – это такой грузовичок, который возит дрова в топку, а вот чтобы эти дрова, то есть жирные кислоты, появились, надо шевелиться, то есть как-то физически двигаться, потому что только физическая активность способствует вот этому началу процесса сжигания жиров. Если вы его просто будете принимать, ну, как бы толку не будет. Если вы это совмещаете с физической активностью, то, конечно, вы видите действие и результат. Поэтому, если вы решите принимать электронитин с целью похудения, то, вот как я сказала, прием необходимо сочетать с физическими упражнениями. И лучше, если это будут упражнения аэробного характера. Это плавание, велосипед, футбол, баскетбол, волейбол, такие игровые виды спорта. При этом занятие вашей физической активностью должно быть не менее 25 минут. Ну, а если у нас все в порядке с весом, мы не собираемся заниматься физической активностью, то, что нам не нужен, элликорнитин, но, ну, конечно же, он нам тоже нужен. Л-карнитин – это достаточно эффективный кардиопротектор. Он оказывает профилактическое действие на сердечно-сосудистую систему. Он также снижает вредный холестерин, предотвращая тем самым сужение сосудов, сердца и мозга. И также Л-карнитин улучшает метаболизм миокарда. Часто дефицит Л-карнитина отмечается у вегетарианцев. И у людей, которые заняты серьезной умственной активностью, этим людям следует следить за уровнем как раз вот этой аминокислоты в организме и вовремя восполнять ее дефицит, в том числе вот используя наш электронный. Для людей, кому еще нужен? Для людей, занятых тяжелым физическим трудом, потому что Эль-карнитин увеличивает силовую и аэробную выносливость, и у человека возрастает такая общая работоспособность. А также он рекомендован для людей, работающих на вредных производствах, потому что Эль-карнитин способен ускорять выведение из организма пестицидов и даже тяжелых металлов. Эль-карнитин способствует повышению умственной работоспособности. Не зря я вам там сказала, да, что вот для людей, которые вот с серьезной умственной активностью, он рекомендуется. Поэтому те, кто заняты серьезным умственным трудом, вот как раз l карнитин он способствует повышению умственной работоспособности, а также улучшает память и внимание. И эль карнитин повышает устойчивость к стрессам и перегрузкам. Он нормализует сон и усиливает действие серотонина. Серотонин, вы знаете, это у нас гормон удовольствия, который важен для нормального психоэмоционального состояния человека. Следующий у нас продукт – это глюкозамин и ну, Это любовь наша, и, думаю, не только моя, но и многих из вас. И здесь, конечно же, все понятно, что и для чего, и сильно останавливаться не буду. Но еще раз проговорю, кому же он нужен. Он нужен всем, кто ведет активный образ жизни, кто занимается спортом обязательно. Но еще он нужен тем, кто много времени проводит на ногах. Вот такие стоячие у нас профессии есть. Продавцы, например, там, не знаю, парикмахеры, то есть, кто много времени на ногах проводит, нужен офисным работникам, то есть тем, у кого сидячая работа. Потому что как стоя, стояние просто да, на одном месте, ну, там небольшие передвижения, так и с утра до вечера сидеть за столом, это все дает ну, негатив такой на наши суставы на связке, то есть начинаются различные воспаления и ну, от того, что не работает механизм, вы тоже знаете, да, его надо периодически смазывать, чтобы он работал. Что-то у вас долго чем-то вы не пользовались, чтобы запустить, начали запускать, а там все уже скрипит, как телега немазанная. Вот так же наши суставы, если мы сидим и мало двигаемся. Глюкозамин, хондроитин нужен тем обязательно, кто страдает от избытка веса, потому что вот эта большая масса, она, конечно же, дает на все наши суставы, но... Начнем с того, что мы прямо ходячие, да, и уже и так у нас наша гравитация на наши кости суставы оказывает такое не очень благоприятное воздействие. А если это еще и большой вес, то, конечно же, наши суставы от этого страдают. Обязательно нужен людям старшего возраста, а также тем, у кого уже есть проблемы с суставами, и даже если уже были операции по замену суставов, часто отличаются таким что у меня тут уже операцию сделали там сустав заменили уже значит я не нуждаюсь в этих продуктах. Но заменили-то один сустав, у человека этих суставов очень много. Но если у тебя уже есть такая проблема, и изнашиваются суставы, то, конечно же, тебе надо, чтобы у тебя не все железки в организме стояли, а вот как одну поставили, пусть она одна стоит, а остальные суставы ты им помогай, восстанавливай их и не давай им разрушаться. А, глюкозамин и хондроитин вот именно в этих дозировках спортивных есть в составе нашего замечательного 3 d Flex кубы а, который помогает нашим суставам. Если надо усилить дозировки, а, то можно принимать одновременно 3D-флекс-куб и добавить глюкозамин, хондроитин для того, чтобы максимально было воздействие максимальными дозировками. Самое важное, что если вы принимаете глюкозаминхондройтин, суставную программу, неважно, принимать не менее 6 месяцев подряд, только за этот период вы можете начать видеть какие-то результаты, потому что должно произойти накопление это суставы, это не просто, я не знаю, там ваша кожа, да, сверху которая. То есть это такой серьезный как сказать-то, деталь нашего организма серьезно, которая нужна, чтобы восстановиться не менее 6 месяцев, особенно если есть уже какие-то проблемы у человека. И если вы занимаетесь спортом или активно физически как-то двигаетесь, если уже у вас есть проблемы, то на постоянной основе рекомендуется я могу сказать, что вот у меня муж, как я сказала, профессиональный спортсмен, и, конечно, когда он попробовал суставную программу, он был в восторге, потому что до этого ему приходилось ездить в спортивный центр, где ему ставили уколы в суставы, и это хватало на непродолжительное время. Это когда утром тяжело встать, это когда надо встать, расходиться, разработать суставы, где есть болевые ощущения, потому что в день по 5 тренировок и эти тренировки связаны с задействованием всех суставов – плечевых, локтевых, запястных, коленные и голеностопы. То есть ну, такой вид единоборства, где как раз вот все на взаимодействии и на воздействии этих суставов построено. Плюс очень много перемещений, передвижений, нахождения на коленях. И, конечно же, все это дало себе знать, плюс еще как бы уже возраст. И когда мы начали принимать в пандемию суставную программу, принимает он ее постоянно на протяжении уже двух лет, и он просто в восторге, он сказал, что будет принимать это постоянно, потому что поддерживать это надо, опять же скажу, как говорит, не 16 поди, да, уже как бы возраст, когда надо следить за своим организмом. Плюс еще вот такое массированное воздействие на суставы, за счет занятий спортом. И, конечно же, эта программа у нас постоянная. Но я могу сказать, что через три месяца он мне приходит и говорит, я, представляешь, бежал по эскалатору в метро. Я говорю, ну ты как бы аккуратно, я же тебе не для этого <суставную> составную программу даю. Он говорит, так я не вниз бежал, я вверх бежал. Но вы знаете, Санкт-Петербургское метро, оно не московское, да, но очень глубокое, вот Представьте, человек после того, как ему там какое-то время ставили эти уколы в суставы, и он там, ну, как-то двигался да, через боль, то сейчас он бегает по эскалатору вверх и видит, конечно, эти результаты, вскакивает с кровати, если раньше надо было сесть, посидеть, потом облокотиться, потихонечку встать, то теперь это у нас мгновенно происходит. Но вот такие результаты, которые очень явные и очень видны, и, конечно же, у кого есть проблемы, то добавляем в суставную программу обязательно суставной сорбент, наш суставной чай, без них никуда все должно быть во взаимодействии. Одно убирает одно, другое добавляет необходимое. И вот в таком как бы, комплексе идет воздействие на наши суставы. Ну, еще совсем недавно у нас появился замечательный продукт это MCM органическая сера. М7 у нас усиливает как раз действие глюкозамина хондроитина. И вместе, вот как я сказала, они имеют эффект синергии. Восстанавливает суставы, связки, снимает боль и отеки. И сера имеет мощный противовоспалительный эффект. Опять же, на примере могу сказать, поскольку в области спорта у нас есть спортсмены, которые перепробовали все уже, наверное, за свой активный возраст жизни, и все добавки, какие были, американские всякие. И вот хочу сказать, что у нас есть такой явный показатель. Мужчина, который очень следит за собой, он постоянно в физической активности, он накачанный, и чего он только не перепробовал. Но когда он попробовал наши мегавитамины и МСМ, он был в восторге, он прям вот позвонил и говорит, слушай, я вижу, как это реально работает, потому что другие продукты, чего я только в своей жизни не перепил, я не видел таких быстрых результатов и не ощущал это на своем организме. А здесь он просто вот был в таком восторге, и теперь это регулярный, постоянный клиент, который, значит, пользуется продуктами из нашей спортивной линейки. Что еще у нас делает МСМ? Он способствует восстановлению и лечению хряща, поскольку является необходимым элементом для выработки собственного строительного материала, который необходим для связок, сухожилий, синовинальной жидкости, хрящей. И поэтому вот он как раз и способствует восстановлению, даже вот лечению, как я сказала. МСМ можно рекомендовать для пожилых людей, поскольку он предотвращает остеоартриты, это возрастные изменения суставов. Сера замедляет разрешение хрящевой ткани, улучшает кровообращение, плюс имеет вот этот обезболивающий эффект. Ну и еще МСМ облегчает состояние при мышечном ревматизме, ну и, конечно же, защищает мышцы от разрушений. Сера нам необходима для выработки коллагена. При своевременной выработке коллагена организм успевает восстанавливать участки соединительной ткани, которые у нас вот подвержены нагрузкам, и, например, что это, колени. И вот как раз сера она защищает эти связки и суставы. МСМ в комплексной программе помогает при заболеваниях десен, например, о ну, и различных там, других воспалениях. МСМ или органическая сера нужна всем, у кого есть боли в спине, которая вызвана остеохондрозом, дегенерацией дисков, то есть убирает болевые ощущения. Поскольку сера способствует выработке коллагена и кератина, то сера рекомендуется при выпадении волос и ломкости ногтей. Очень тоже хорошие результаты уже есть у наших клиентов, поэтому вот очень рекомендую, у кого есть такая проблема. Особенно много таких людей у нас появилось после заболевания ковидом. Также рекомендуется при проблемах с кожей. Это все акне, угревая сыпь, перхо, дерматит, экзема, псориаз. Вот для всей этой категории проблем с кожей нужна сера. Ну и, как всегда, для спортсменов, либо для поддержки суставов, либо для тех, кто уже в возрасте, МСМ также можно принимать длительно, а еще лучше и постоянно. МСМ можно рекомендовать подросткам в период роста, потому что когда у нас вот этот рост идет очень быстро в подростковый период, то, конечно же, им надо, их организму, вернее, помочь. И вот можно рекомендовать МСМ. МСМ не рекомендуется сочетать с приемом алкоголя. То есть, если вы, например, в этот день у вас какое-то празднество состоится, то лучше МСМ в этот день не принимать. И еще старайтесь не принимать натощак, потому что вы можете получить слабительный эффект. Рекомендуется органическую серу принимать вечером, так как основные восстановительные процессы организма у нас происходят в период ночного сна. Наши замечательные э, мегавитамины. Ну, здесь можно э, даже много не рассказывать, потому что э, 12 витаминов, 8 минералов в активных э, максимальных дозировках. Это все то, что повышает сопротивляемость нашего организма, тонизирует, дарит силы. Нужны эти мегавитами, мегавитамины не только спортсменам, обязательно людям восстановительный период, обязательно людям после каких-то заболеваний, после операционный период. То есть даже просто если у вас все нормально, вы хотите свой организм насытить мегавитаминами, здесь вот шикарные дозировки и вот этот сбалансированный комплекс витаминов и минералов, которые вам и позволят о своих суставах побеспокоиться, и кровеносной системе. Ну, то есть будут воздействия на все системы и органы вашего организма. Поэтому шикарный комплекс, очень вам рекомендую. Следующий у нас, да, это вот все витамины, вы можете посмотреть, какой у нас здесь комплекс витами... витаминов и э, минералов богатый. И следующий у нас – это ультраконцентрат омега-3. Тоже наш шикарнейший продукт, о котором тоже можно много не говорить, потому что все знают… Э, польза, какую, какую пользу приносит омега-3, но чем у нас хороша омега-ультра? У нас же в компании широкий спектр омеги представлен, а, начиная с золотой рыбки детской, северной омеги, и вот ультраконцентратом омега-3, плюс еще в разных комплексах есть. А, омега нужна всем и нужна на постоянной основе. Вот, что бы ни говорили, там, рыбу ем, еще что-то, вы все равно едите ее не в том количестве. Вы все равно не знаете, где она как выращена, и выловлена, что там в ней есть полезного или нет. Поэтому едите вы рыбу, морепродукты не едите. Омега нужна всем. Ультра омега это высококачественное сырье, многоступенчатой очистки и здесь шикарнейшие дозировки. Польза омега-3 на разные системы организма, вы знаете, это и сердечно-сосудистая система, и костная система препятствует развитию остеопороза, превосходно стимулирует иммунитет для профилактики раковых заболеваний. Жизненно необходима омега-3 для функций мозга и глаз, снижает риск таких болезней, как Альцгеймера и Паркинсона. Омега-3 тормозит развитие кожных аллергий защищает от разрушения коллагена, а именно благодаря ему наша кожа выглядит более упругой, гладкой. Поэтому хотите всегда быть с красивой подтянутой кожей, упругой, пожалуйста, омега-3. Конечно же, еще очень много полезных свойств у омеги. И, как я сказала, рыбу мы едим не каждый день. И с пищи в основном к нам поступает омега-6 и омега-9. И вот этот состав, баланс, он в организме нарушается. И омега-6 начинает в организме превалировать и, соответственно, может вызывать различные неполадки и даже заболевания в организме. Омеги-3 в организме должно быть больше, чем омеги-6, поэтому, пожалуйста, добавляем ультраконцентрат омега-3 для того, чтобы в организме омега-3 было больше, чтобы мы были здоровы, красиво, молодо выглядели, и чтобы э, наши сердечно сосудистая системы и другие системы организма были в порядке. Если вы пьете комплексы, в которых уже есть омега, вы просто можете снизить э, немного дозировку э, ультраконцентрата омега-3. Здесь рекомендуется по 4 капсулы принимать, но если у вас уже где-то есть, вы можете омеги-3 ультраконцентрат, взять 2 или 3 капсулы. А можете и вместе, то есть просто посидите, высчитайте суточная дозировка, какая у вас получается. Также рекомендуется за несколько недель до родов или до операции прекратить прием омеги. Почему? Потому что омега-3, она разжижает кровь. Опять же, не случайно, вот очень хорошие результаты показала у нас ультра-омега-3 при заболеваниях ковид, когда назначались какие-то препараты э, крови разжижающие, Многие люди не хотели принимать э, лекарственные препараты и принимали ультраконцентрат омега-3. Отличные результаты по разжижению крови. Но если у вас предстоит операция или там у ваших знакомых, которые принимают, или роды, то за несколько недель прекращайте прием для того, чтобы... Ну вот, кровь у вас не текла больше, чем надо, скажем, по-простому. Итак, подведем итог по специальным формулам. Еще раз обращу внимание, что эффективнее их принимать в комплексах в зависимости от решаемой задачи. Дозировки здесь высокие, потому что рассчитаны на спортсменов. И их можно варьировать и как в сторону уменьшения, и в сторону увеличения, опять же, в зависимости от того, какую вы задачу решаете, с какой целью вы принимаете и в каком состоянии ваш организм сейчас находится. Вы это пьете с целью профилактики или для решения какой-то конкретной задачи по организму. И переходим мы к еще одному замечательному Продукту с линейки спорт. Ему тоже можно петь воду это спортивный гель. Он снимает дискомфорт в суставах и снижает напряжение в связках, отлично снимает воспаление и отеки, ускоряет регенерацию суставной хрящевой ткани, расслабляет мышцы с эффектом прогревания и охлаждения и убирает боль в любом месте локализации. Вот опять же могу привести пример на своем супруге. Попробовал все. Он пользуется на самом деле всем. И корнем, и живокостом. И пробовал и просто живокост, и живокост форта и у Янна и спортивный гель. И он уже знает, в зависимости от того, что у него в организме происходит, он уже знает, какой бальзам на что ему поможет. То есть он, скажем так, методом тестирования на себе, уже знает, под какую задачу, какой бальзам ему надо использовать. Он просто в восторге от спортивного геля, потому что, ну, если человек активно занимается спортом, даже не знаю, просто вот вы бегаете или там на велосипеде катаетесь, у вас мышцы забиваются, очень хорошо выводит вот эту молочную кислоту, чтобы мышцы у вас не болели. Но основное такое я бы отметила действие – это устранение боли в любом месте локализации. То есть поскольку он разработан специально для спортсменов, то любую боль он очень хорошо убирает. Поэтому рекомендую тем, кто еще особенно не пробовал, попробуйте, потестируйте. Очень классная вещь. Ну и переходим мы к нашим шикарным сывороточным протеинам. Это уже больше относится к спортивному питанию. А наш протеин изготавливается путем концентрации сывороточных белков, поэтому называется он сывороточный протеин. И существует три вида сывороточных протеина. Вот наш протеин он представлен в виде концентрата. Это оптимальная форма протеина, но есть небольшой норм. Поскольку в концентрате сывороточного протеина содержится лактоза, то людям с очень выраженной непереносимостью лактозы нужно принимать с осторожностью. То есть, ну, еще раз скажу: если у вас очень выражена непереносимость этой лактозы, наш протеин не содержит искусственных подсластителей, разрыхлителей, усилителей вкуса, консервантов, ГМО. То есть, это чистый натуральный продукт, который стандартизирован по содержанию аминокислот. Стандартизирован: еще раз напомню, что это то, что там написано, то там и есть именно в этих количествах. Сывороточный протеин усваивается очень быстро. Вот в чем он еще хорош, да, потому что быстрое усвоение. Где-то минут через 30-40 у вас практически уже половина усвоилась. Полностью он за час-полтора уже усвоился организмом. В составе протеина есть лактоферин и лактоглобулин. Это иммуностимулирующие пептиды. Но чтобы было понятно... Вот максимальное содержание лактоферина находится в молозиве. А вы помните, что когда ребенок рождается, первое, что рекомендуется, приложить к груди матери, чтобы он вот это вот молозиво как раз и получил. Почему? Потому что там содержится вот максимальное количество лактоферина, который как раз и является иммуностимулирующим и которая вот формирует иммунитет ребенка Чуть меньше содержится его в грудном молоке и затем, конечно, уже гораздо меньше в коровье. Поэтому сывороточный протеин, мы можем сказать, что повышает иммунитет и помогает в борьбе с различными заболеваниями. Лакофирин находит в организме бактерию, как бы обволакивает ее и привлекает к ней внимание иммунной системы. Иммунная система тут же его видит, распознает и уничтожает эту бактерию. И также лактоферин не дает бактериям, в принципе, проникать в организм и способствует защите организма как от бактерий, так и от грибков и от вирусов. И, кстати, очень хорошо справляется с кандидозом. За счет высокого содержания лейцина сывороточный протеин помогает быстро восстанавливать кожу, волосы, кости, ногти. Поэтому всем, у кого с суставами проблемы, всем, у кого проблемы с волосами, кожей и ногтями, пожалуйста, наш сывороточный протеин. С протеином можно как поправляться, так и худеть. Ну, например, заменяя один из приемов пищи. То есть, если мы берем программу похудения, конечно же, обязательно туда включаем наши белковые коктейли. Рекомендуется вегетарианцам в качестве дополнительного источника белка для людей старшего возраста, поскольку протеин усваивается очень быстро и он помогает им предотвратить потерю вот этой мышечной массы и силы, связанной с возрастом. Поэтому вот с люди, людям старшего возраста обязательно. Подросткам, особенно в период роста, особенно если они посещают какие-то спортивные секции. И, кстати, можно детям даже с 7 лет давать наш протеин. Также они благотворно влияют на нервную систему, Укрепляет, я уже сказала, суставы, кости и связки, поскольку хрящи как раз вот питаются белком. И протеин – это не только вкусно, но и полезно. И не случайно, вот девиз швейцарской компании, производителя сывороточного протеина, который у нас в составе, у них девиз «Наша продукция вносит свой вклад в здоровье и благополучие наций, от младенцев до пенсионеров». Поэтому Пейте протеин, будете здоровы. И у нас несколько вкусов, можно выбрать на любой вкус. Можно принимать как коктейли, можно готовить различные блюда и на официальных каналах на Ютубе и ВКонтакте. У нас есть все рецепты и даже видеорецепты. Можно все это использовать и очень вкусно получается. Последний, по-моему, который я видела, это вафли. Кстати, у нас в нашем протеине, чем он еще хорош, что там высокое содержание белков и минимальное содержание жиров и углеводов. Поэтому вот для худеющих это еще один большой плюс, потому что вы получаете в основном белки, и жиры и углеводы ну, у вас сбалансированы не... Ну, то есть это очень важно при э, программе похудения. И я могу сказать, что сравнивала с другими протеинами, где на эту же дозировку э, вроде как и содержание белков похоже, но там столько этих жиров и углеводов, что там я не знаю, как на них можно худеть. Поэтому вот э, наши протеины вам в помощь, и э, можно принимать независимо, если вы не спортсмены, да, то независимо от времени дня, Вечером, утром, если худеете, заменяете, ну, лучше это, если будет ужин, а в качестве оздоровительного можете вообще брать как перекус или где-то вы пошли гуляете, сделали себе коктейль и можете его пить. Надеюсь, что я вам была сегодня полезна, смогла донести до вас, что спортивная линейка важна не только спортсменам, но и людям, ведущим обычный образ жизни. И главное, не забывать основные постулаты, о которых я вам говорила в начале. Это первая – двигательная активность. Чем старше, тем мы в ней больше нуждаемся. Это сбалансированное питание плюс э, наши биологически активные добавки, которые помогают нашему организму насыщаться э, витаминами, микроэлементами, макро- и микронутриентами. Это питьевой режим, обязательно соблюдайте. И, конечно же, здоровый сон. Надеюсь, что я вас не утомила. <laughs> Все, что я хотела, я вам рассказала. Будьте здоровы. Если у кого-то есть вопросы, вы можете поднять руку или кто-то что-то хочет добавить. Мы с вами уже практически час. Поэтому поднимайте руку, я вам включу микрофончик. Сейчас Андрей. Да, слушаю вас. Так, Андрей, включила вам микрофончик. Ну, наверное, ошибочно Андрей поднял руку. Если ни у кого нет вопросов, тогда я с вами прощаюсь. Ага, вот Егора Камаловна. Да, включила вам да. Алло, меня тоже слышно? А, Андрей, да, давайте, двоем, да, я. вас теперь да. слышно. Я вас приветствую, коллеги, простите за задержку, наверное, с интернетом тут какая-то беда. Значит, я вас всех приветствую, рад слышать, благодарю большое, Анжелика, за сегодняшнее очень интересное мероприятие, обучение. Я хотел бы... У меня вопрос такой. Значит, вот я думаю, что будет всем нам интересно, так как мы эти, эти вопросы, связанные со спортивным питанием, со спортивной продукцией, используем не только для себя, но и в качестве продажи этой продукции, рекомендации, нашим клиентам и, и, собственно говоря, для бизнеса. Подытожим этот вопрос. И в качестве резюме я вас попрошу, Анжелика, такой сделать, ну, такой на минуту, на минуту ответить на вопрос. Все же, вот берем среднестатистического молодого человека или молодую девушку, я к таким отношусь, что мне уже... 45 лет. И я вот профессионально занимаюсь спортом. И таких у нас клиентов большинство. Они условно да, занимаются фитнесом три раза в неделю, ходят в спортзал условно, ходят кто-то в бассейн. И исходя из нашей продукции, я вас попрошу на минуту дать базовый комплекс, вот, оптимальный, который мы можем рекомендовать быстро человеку, для того, чтобы его заинтересовать нашей спортивной линейкой для того, чтобы он, скажем так, грубо подсел на нашу продукцию и дальше уже начал самостоятельно там разбираться с серой, с железом и так, и так далее, и так далее. Но вот самое главное ему дать базу, чтобы ему понравилось и чтобы он начал с этим вопросом разбираться. Вот какие продукты базовые входят в этот базовый набор, чтобы мы, условно говоря, человеку сказали, вот ты спортом занимаешься, вот возьми, начни с этого, раз, два, три, и тогда дальше ты почувствуешь разницу и эффект от своих занятий по самочувствию, по здоровью и по всем остальным вопросам. Спасибо большое. Uh -huh. Спасибо, Андрей. Я думаю, что из всего, что я сегодня рассказала, если вы еще раз прослушаете запись, вы прям сами себе на этот вопрос и ответите. Ну, во-первых, у нас сегодня тема «Спортивное питание для неспортивных», Хорошо, что у вас окружают люди, которые двигаются и хоть три раза, но ходят фитнес. Это уже для современных людей даже очень хорошо, потому что таких, к сожалению, пока меньшинство. И здесь я что могу сказать одно. Если вы хотите им помочь как-то определиться с продуктами, вот вы открываете наши базовые продукты – аминокислоты, протеины и наши специальные формулы. Вот все это нужно. Но вы, вы смотрите в зависимости. Каждый же ходит для, со своей целью в спортзал. И я проговорила, что, конечно же, одни ходят по худе, и другие другие мышцы нарастить, третьи еще что-то. Обязательно, если они ходят в фитнес, им дают какие-то рекомендации, потому что они а, через врача туда заходят. Поэтому в зависимости от задачи, какую они хотят решить а, своими походами, в эти фитнес-центры, вы подбираете эти комплексы. Вы просто еще раз все прослушаете, и уже тогда сможете конкретно, индивидуально подобрать для человека. Если мы берем профессиональных спортсменов, им там э, помогают специалисты, э, просто те продукты, которые им рекомендуют, они могут э, взять эти продукты у нас. Ну, если там, э, не знаю, на э, мышцы, на связки, на что там еще угодно. Если это не профессиональные спортсмены, которые просто для оздоровления куда-то ходят. Одно дело, вы ездите на велосипеде, бегаете, другое дело, вы ходите, таскаете железо в фитнес-зал. Здесь немножко будет варьироваться. Но если вы откроете специальные наши формулы, омега-3 обязательно, глюкозамин, хондроитин обязательно. Дальше смотрите, что БЦА эль карнитин или эль аргинин Здесь вы уже можете как бы выбирать. Протеины наши обязательно. То есть это тот комплекс, который что поможет? Просто человеку поддерживать свои суставы, мышцы, плюс ну, силу и вот эту энергию, выносливость будет давать. Да? Если он просто ходит ну, как для поддержания организма. Но вы же знаете, что спорт у нас, если это профессиональный спорт, он, конечно же не столько передает здоровье, <смех> сколько его отбирает тогда, уже не секрет, наверное, ни для кого. Поэтому если вы в целях просто оздоровления, вот все, что сегодня прослушали, любой этот набор вы можете уже составить для своих клиентов индивидуально. Плюс наши гели. Вот гель, пожалуйста, это мгновенный результат, это мгновенно виден эффект от его применения. И нужен каждому человеку, не только спортсменам, но и кто ведет хоть какой-то активный образ жизни. И даже если просто у человека есть где-то боль в организме, тоже будет очень хорошо помогать. Ну, надеюсь, что ответила на вопрос. Просто вы еще раз, когда прослушаете, гораздо легче услышав, как э, линейку спорта применять для э, обычных людей, составить уже какую-то индивидуальную программу для конкретного человека. Потому что есть, конечно, общие рекомендации, как я сказала, мегавитамины, омега, глюкозамин. А есть конкретно под задачу человека, который для чего-то входит в этот зал. Негора Камаловна, руку поднимали. Есть вопрос, да? Анжелика, всем, всем здравствуйте, Анжелика. Я вам хочу, во-первых, сперва респект как не только как эксперт, но просто как человек, как потребитель. Вы очень. Вот, ну, вот знаете, вот я просто взяла ручку, я вообще все записываю. Я все записываю. Я сейчас не поленила, взяла ручку и списала листов 10. Каждая ваша смотрела, хорошо идет, и я очень, очень вам благодарна. Видно, что очень большой, очень кропотливый труд, особенно аргинин, вот этот, вот этот СММ, вот это вот так хорошо расписали. Я вам очень, очень вам благодарна. И я его переведу на узбекский, и я его, если будет возможность, с вас даже в YouTube солью я его для моих узбеков. Я вам очень благодарна. Это во первых. Во вторых, конечно, когда пишешь и когда осознаешь. Видно вопросов почти, что у нас, конечно, нету. Но вот я, например, тоже купила себе вот этот вот черника там, ческейк там. Вот я его пью, вот для себя я его взяла. Как мне вот летом или зимой это отличается, дозировка вообще-таки? Или же вот как мне его пить, чтобы мне тоже уже скоро 60, уже, если честно, вот исполнится. И поэтому вот как мне в день, чтобы с целью белка, вот дозировку просто мне скажите, пожалуйста. Негор Каманов, спасибо большое. Смотрите, не отличается от времени года. Принимать можете, Но вот я сказала, если для худеющих, то там у них, конечно, своя программа, для тех, кто набирает мышцы, у них своя программа, они могут после протеина там, его принимать до, после тренировки, могут выпить протеин и съесть макароны, и это уже будет как креатин у них. Для просто поддержания как бы здоровья, да, вот всего перечисленного, то, что я сказала, и для людей старшего возраста, которые вот как раз помогают предотвратить эту потерю мышечной массы и силы, вы можете принимать так, как рекомендовано нашими специалистами. То есть то, что рекомендовано на упаковке. И можете, как я сказала, как в виде коктейлей, так и в виде блюд, да, добавлять в какие-то блюда. И все рецепты у нас эти есть и очень вкусно, и очень шикарно там и в напитки, и в еду, и начиная там с омлетов и заканчивая, вот, как я говорю, там вафлями сладкими различными блюдами. Пожалуйста, можете добавлять. Все, спасибо большое. Просто мы это вот не занимаемся, как вот вот омлеты мы делаем, но мы не добавляем, поэтому, конечно. Это я буду все продвигать. Большое вам спасибо. Благодарю вас. Очень-очень обалденная лекция. Благодарю. Спасибо большое. Да, очень рецепты очень посмотрите. Очень простые рецепты, там простые ингредиенты. И вот с нашими белками это просто вот очень вкусно и полезно. Так. Татьяна, давайте ваши... Да, да, да. Да, благодарю. Очень познавательно, очень интересный сегодня день клиента был. Но как раз вот и Андрею э, я хочу добавить и рассказать о результатах. Как только появилась спортивная линейка, очень хорошо ее изучила. И когда клиенты мне, у меня э, спрашивают, что принимать, в первую очередь здесь очень хорошие дозировки. Рекомендую, клиенты сразу же получают результат. Мегавитамины у меня от 60 лет. Вот мой результат, результат моего клиента. Женщина очень плохо себя чувствовала, 82 года. Мой клиент, соседка ее подачи, дала ей две капсулы мегавитамин. На следующий день выходит на огород, женщина уже на огороде, а уже готовились, что недолго жить ей осталось. И теперь вот эта клиентка 82 года, принимает только мегавитамины, Омегу. Вместо северной омеги всегда рекомендую только ультра-омегу. Объясняю клиентам, что хватает на 2 месяца ее. И очень большая дозировка здесь докозагексоеновой кислоты. И по сравнению с аптечными и с другими, наша намного лучше. Анжелика уже сказала почему. Глюкозамин тоже врачи назначают. У нас рядом поликлиника приходят люди. Врачи назначают Терафлекс, Артро. И если смотреть с аптечными продуктами, да, намного маленькая, там дозировка намного меньше и намного дороже стоит, поэтому люди с удовольствием берут наш глюкамин глюкаминхондриатин, если проблема с суставами, также добавляем серу и рекомендую прям ультраомегу, омегу либо барага и амарант в эту программу составную. Очень хорошие результаты уже видно в течение первого месяца. И сейчас, ну, у нас есть чат здоровья красота», да, и Мы писали про это, что сейчас новая модная болезнь – саркопения. У пожилых от 40 лет она уже начинается. Дрябнут мышцы. БЦА укрепляет мышцы. Очень хорошо, ну вот прямо после ковида у кого нарушения, болят суставы, на самом деле это сухожилия мышцы. Добавляем в программу МСМ суставную и БЦА. Тоже результаты в течение недели проходят боли. Теперь появился у нас аргинин – новый продукт. Вот любой человек, болит печень, добавляем аргинин, ну, печеночную программу. Мой результат по климаксу, прошли приливы на аргинине, насыщает клетки кислородом, но вот в любую программу его можно добавлять, и человек сразу получит результат. Вот у меня все. Спасибо, Светлана, за шикарное дополнение, потому что, конечно, практический опыт, он показывает действительно, какие есть результаты. И а, это наш инструмент, скажем так, и это конкретные результаты людей, которым это помогло, здоровье. А если мы помогаем людям, то, конечно, и нам а, от этого радостно, и, как говорят, плюсик в корму. Поэтому спасибо, что добавили. Татьяна, давайте вопрос. Да, добрый день всем. Я также хочу от имени всех участников Анжелика, вас поблагодарить и Светлану поблагодарить Цыганкову за дополнение. Великолепно Анжелика все разложила и рассказала. Я давно пользуюсь продуктом и после, пришла в компанию после аварии и после тотального эндопротезирования тазобедренных суставов. Мне установили протезы в Минском. Центре реабилитации и травматологии. Я сама из России привет, всем мы из Суздали, извините, не представилась. И вы знаете, я очень сейчас очень важную вещь для себя услышала, Анжелика вот безмерно благодарна. Каждый раз слушаю, каждый раз какие-то новости. Вот новостью для меня стало сегодня таким даже не новостью, а открытием, что несмотря на то, что мы меняем руки, ноги, суставы и так далее, уже все в мире можно поменять, да, как говорится. От этого качество жизни у кого-то улучшается, у кого-то ухудшается, но то, что нужно добавлять витамины для искусственных суставов и помните о том, что в организме много суставов, Анжелика, вот прям земной поклон вам. Вы знаете, я безмерно благодарна, потому что, конечно, после этого эфира я добавлю наш глюкозамин и из серии спортивной линейки обязательно. Обязательно добавлю серу, вот прям обязательно, потому что у меня была такая привычка летать в Карловы Вары. На серные уколы и серные вот эти вот мешки как раз таки через кожу они вводили уникальные технологии так зачем себя обкалывать и мучить когда можно пить нашу серу большое большой необыкновенный эфир огромное огромное спасибо я также как Коллега из Узбекистана очень много сделал для себя записей и неоднократно переслушаю этот эфир. Вы знаете, очень понравилось, очень понравилось, очень много Спасибо, пользы. 찾아. Спасибо, я рада, что польза была. И это самое важное, когда мы для вас готовим какой-то материал и рассказываем о наших продуктах. Самое главное, чтобы была польза и результат. Мария Барсукова. Включила вам микрофон. Мария, можете еще раз нажать на микрофончик, и он у вас включится. А вот еще раз. Включили и выключили. Да, вот сейчас говорите. Спасибо большое, все очень понравилось, но я нажала нечаянно, я любитель слушать. Спасибо большое. Да, спасибо, Мария, что вы все-таки дослушали нас до конца и были уже мы больше часа с вами в эфире. Ну что, друзья, вопросов больше нет. Я думаю, что те, кто не успел что-то записать или еще какие-то вопросы у вас есть, вы можете еще раз переслушать эфир. Он будет у нас, как всегда, в нашем канале «День клиента». И слушайте, помогайте своим клиентам, своим партнерам. И наши клиенты точно так же вы можете прослушать эту информацию, что-то подобрать для себя. Если в чем-то сомневаетесь, не уверены или хотите проконсультироваться, вы можете задать вопрос в нашем чате для клиентов «Здоровье. Красота», а также обратиться к своим наставникам, да, те, кто вам рассказали о нашем продукте. Они вам всегда помогут. Ну, еще самый крайний случай – это вы можете позвонить на горячую линию в нашу компанию, телефон у нас есть на сайте, на нашем официальном. И также можете задать какой-то вопрос, и вас проконсультируют и помогут подобрать программу. Все, всем здоровья, всем огромная благодарность. До новых встреч. Всем огромная благодарность. До новых встреч.